Всем доброй ночи! Точнее, наверное, уже почти утро в скором времени. Ну, вы знаете, что я по ночам работаю до утра, а потом сплю пару часов, как Наполеон. Итак, друзья мои, хочу вам подарить шепотки, которые вам помогут в трудную минуту. Испокон веков... Было принято считать, что шептуни они самые сильные ведьмы. То есть те, которые шепчут непонятно что, неопределенно что. Но вот этот шепот, он очень быстро действует и очень быстро помогает. Отсюда выражение, да, как бабка отшептала. Кстати говоря, вот, например заговорить крыжу и так далее, и так далее. Там как раз шепотки. И я помню, когда я... меня отвезли ребенку маленькому крыжу заговорить, и мне спрашивают, а что ты там говоришь, что ты шепчешь? Я говорю, какая разница, что я шепчу? Ну просто так интересно, вот я говорю, главное, чтобы это исчезло. Оно исчезло через три дня, естественно. Шепотком вызывает дождь, шепотком останавливает дождь. Считается, что пока женщина шепчет, то есть та, которая наделена силой, темная сила в этот момент не успевает услышать, и вроде бы твое слово проходит. На самом деле объяснение более банальное и более, скажем, логическое. Вот этот вот э, собирающий вот этот момент внутри энергии мощным потоком выходит через шепот. <звы> Понимаете, вот изнутри собирается, и вот это вот потоком энергии уходит. То есть вся твоя сила концентрируется внутри тебя, а потом резко выходит. И вот эта волна, этот удар энергетический по тому месту, который болит, делает свое дело или в хорошем смысле, или в плохом. Вот это и есть шепотки. Не все шепотки можно как бы подарить простому человеку, но есть шепотки, которые помогут. На самом деле отнеситесь к этому очень серьезно. Шепотки – это как программирование дня или момента. Это очень сильная часть магии. Нет в магии слабых частей, тем более в руках мастеров. Колдуны Вуду говорят такую фразу. Когда наука поднимется в гору, то увидит, что магия там уже властвует. Вот пока наука добирается до чего-то, магия до этого уже добралась, это использует, знает и так далее. Вот очень много взятое у колдунов, у ведьм. Например, то же самое... Скажем, сила слова, да, форма планирование своего дня или своей жизни, визуализация, это все идет из магии. Потому что определенные мысли внушать, определенные там программы внушать, это все магия. Но через много тысячелетий вдруг психология до, доходит до того, что оказывается... Э Слово имеет силу. Оказывается, шепот имеет силу. Оказывается, психология человека или психика человека не просто так, она практически материальна и так далее, и так далее. Вот только психология, да, это наука дошла до этого, а вот почему-то колдуны знали это много тысяч лет назад, собственно говоря. Поэтому говорили: следите за словами, не говорите. Проклятие, не злитесь на своих детей, не проклинайте, потому что это сбудется и так далее. Это все идет оттуда. Может они не по-научному объясняли, объясняли по-простому, но это все имеет свои корни еще с древних времен. Тут у нас наверху собака лает посреди ночи. Овчарка, по-моему, черная. Ну, мы часто видим эту овчарку с полуплода пухими хозяевами, к сожалению, безответственные люди. Видимо, или голодные, или закрытые дома, или что. вот Бывает иногда посреди ночи начинают лаять. Итак. Если вы тратите деньги, я давала вам несколько заговоров, каким образом возвращать деньги обратно. Что начитывать на кошелек, чтобы эта сумма вернулась. Эта сумма возвращается. Вы знаете, хочу вам сказать, сапожник без сапог. Вот я всех учу, а иногда сама забываю это делать. Но у меня уже, видимо, автоматом это возвращается. У меня уже усиленная эта вся работа, поймите, много лет. Поэтому мне столько усилий прилагать не нужно. Но вам я дарю и заговоры, и ритуалы, и сегодня шепотки уже с ключами. То есть уже с тем, что работает, даже у несильного человека, даже когда у человека, скажем, определенные проблемы, усталость, нехватки энергии, все равно оно работает, потому что в этих словах, в этих заговорах, ритуалах уже есть слова-ключи, сильные слова, которые вы не знаете. Я их внедрила туда. То есть вы просто произносите, не понимая, что вы вот произнесли только что слово ключ то что вот раз открылось работал почему называют ключ то есть то что открывает сразу же силу этого заговора вообще мне скажем так небесследно это все проходит что я дарю людям так много может и не стоит дарить и не нужно потому что я за это расплачиваюсь я вам честно скажу иногда бывает что устаю ужасно иногда бывает что Деньгами расплачиваюсь, да, непредвиденные расходы какие-то случаются. Всякое бывает. Я расплачуюсь. Это не просто так. Но я уже говорила, что я дала себе слово, что если Боги мне сохранять жизнь, я обязательно буду помогать тем людям, которые в отчаянии. Потому что тогда, когда мне было в этой жизни плохо, не было никого рядом. Да я и такой человек никого не беспокою, но в любом случае. Вот... Я решила, что у людей должна быть я. И я, по-моему, успешно выполняю данное слово. На возврат денег я вам дарила уже несколько заговоров. Я вам дарила денежные, денежную нить красную. Как сделать так, чтобы привязать, чтобы постоянно у вас был круговорот денег. Вот уж уходят деньги, опять приходят, уходят. Обновляйте это иногда это вам поможет поднять свой финансовый достаток. Люди иногда, знаете, как им лень вот что-то делать. Спрашиваешь, а вы делали? Да, один раз делал так хорошо, а потом что-то вот как-то. Обязательно надо повторить. Конечно, ты попросила, тебе дали. Повторяй еще раз, дадут. Снова стучи в эти двери, опять откроют вот тебе дадут то, что ты хочешь. Все время денежная энергия требует обновления. Так вот, чтобы у вас особого времени не тратилось на это, вот вы Потратили деньги, да? Значит, отдали что-то, купили, вышли и тут же на кошелек шепоток. Читайте, ветер судьбы деньги унесет, да обратно вернет. Да будет так. Ну вот так, например. Ветер судьбы деньги унесет, да обратно вернет, да будет так. Все, никто вас не услышит. Можете зайти там в примерочную, например, или выходя, поднимаясь по лестницам, быстренько это начитать, закрыть кошелек. И положите обратно в сумку. И через некоторое время эти деньги, эта сумма, которая потрачена, быстро вернется к вам. Так, значит, если вы занимаетесь торговлей, или у вас работа связана с клиентской базой и так далее, в общем, у вас деньги, да, непредвиденные суммы приходят. Это не четкая ясная зарплата. Да и у людей, у которых есть зарплата, тоже могут случаться такие чудеса, что дадут премию и так далее, и так далее. Утром натощак нашептать на воду и выпить. Река Моревна, Море Океанидовна, вода будь водой, а деньги стекайся ко мне рекой. Ну вот таким образом, например. Река. Морев на море, океанидов на вода, будь водой. А деньги стекайся ко мне рекой. Да будет так. Шепот. Шепоток. Если вы несете в сумке большую сумму, или, может быть, у вас кар... ну, в карте большая сумма, ну, переживайте, боитесь, как бы что ни случилось. Или там куда-то на какое-то мероприятие, чтобы вдруг не ушло. Или вам нужно расплатиться за что-то, собрали деньги и так далее. Ну, в общем, переживание за большую сумму. Можете прямо над кошельком или над сумочкой вашей начитать и спокойно жить дальше. Ничего с вашими деньгами не случится. Вы их укроете, понимаете? И, как я вам объясняю, вы поставите какой-то заслон. Э, в общем, э, спланируете, да, вот это действие. И так и случится. Итак. мое богатство только моё. свое себе несу, а для чужих... Оно невидимо. Аминь. Ну вот, например, мое богатство, только мое свое себе несла для чужих. Оно невидимо. Аминь. Все. Начитали, нашептали, идите смело. <coughs> Оно действительно будет невидимо для других. Отвернет их глаза от вашей сумки, от гнева. Когда вас начинает отчитывать, начальник или дома начинается крик, разговор или соседи и так далее в общем, где бы вы ни были где на вас кричат, орут и пытается вам что-то сказать, внушить, чтобы это все закончилось благополучно в вашу пользу не было скандала но шепчите река разделяется на два берега, ты там стоишь я тут стою не докричишься до меня да будет так, еще раз река разделяется на два берега ты там стоишь, я тут стою не докричишься до меня. Да будет так. Это все создано на основе более древних древних поверий. Шепотки, они мои авторские, но в любом случае проверено миллион раз, поэтому можете спокойно. И тут же разойдется эта вся свора разговор, это все закончится каким-то образом, на в вашу пользу. Выходя из дома, если вы переживаете или просто куда-то уезжаете, в любом случае скажите, запланируйте вот это все, знаете, вы как бы создайте такую реальность, в которой вы в данный момент будете находиться. Закрывая двери, выходя из дома, за порог говорите, живая выйду, живая вернусь. Богами хранимо, да будет так. Так и будет. То же самое можно сказать, э, садясь в машину. Живая сажусь, живая встану. Да будет так. И это вас обережет от аварии. Потому что сейчас только народу, который, как бы, как говорят, права купил, да, ездить не купил. Выходя из дома, дайте указания духом своего дома каждый раз. Когда вернетесь, поздоровайтесь. Благодарите, что они сохранили ваш дом. И поверьте, в вашем доме обитают определенные силы, которые нуждаются в вашем внимании, в благодарности, и они будут хранить ваше имущество. Обворуют всех подряд вокруг, вас не заметят. Будет там, прорвет у кого-то трубу, потопят все нижние квартиры, вас обойдет стороной. Эти силы очень ревниво, очень, скажем, заботливо смотрят за вашим имуществом. Я столько лет здесь живу, у меня только один раз разбился бокал. И то, потому что я схватила, она горячая была, и упала, разбилась. Столько лет оберегает все здесь. Всю технику. Вы видите сами, сколько у меня статуй. Вы видите, что маленькое помещение. Да, я уже планирую, потихоньку это делаю. Я такой человек, мне долго надо раскачиваться, чтобы пока и ремонт делать и так далее. Я не люблю бегом. Я должна все по, по полочкам. В любом случае скажем так, пространства мало, и очень много и алтарных статуй, и атрибутов все в целости, в сохранности, все оберегается здесь, все. Потому что я все время обращаю на них внимание. Прошу, благодарю, здороваюсь, им это нравится. Так вот, если вы будете обращать внимание на духов своего дома, вы заметите, что ваше хозяйство оберегается, как зеница ока. От всех, и от воровства, и от затоплений, и от всего. Итак, выходя, каждый раз говорите: Духи моего дома храните мой дом и всех, кто живет в нем, истинно. Дети у вас дома остаются, родители остаются, или питомцы остаются, все будут хранимы. Итак, духи моего дома храните мой дом и всех, кто живет в нем истинно. И выходите вернетесь, здоровайтесь и говорите: благодарю за верную службу. Не забывайте, можете своими словами говорить, но обычно я, когда возвращаюсь, я говорю: всех приветствую и благодарю за верную службу. Потому что действительно сохранено все как положено. К вам не будет ни, ни одного замечания ни от соседей, ни от кого. Итак, дальше. От опасности. Я уже это давала, но еще раз напомню. Идете ночью, или в лифт зашли, или чувствуете за спиной что-то, или просто боитесь. Говорим следующие слова. Кто бы ты ни был, помоги, и тебе сочтется. Вы обращаетесь к неизвестной силе, которая в данный момент за этим всем наблюдает и не вмешивается. Но вы просите, поскольку они демократичны, по просьбе вашей оно вмешается. И ты говоришь, кто бы ты ни был, помоги, тебе сочтется. А им действительно сочтется за что-то доброе, за доброе деяние, они там получат. Но при этом вы должны попросить и разрешить этой силе влезть в вашу судьбу, в вашу жизнь и вам помочь в эту минуту. И обязательно опасность пройдет стороной. Следующее. Нечто похожее я уже дарила. Еще один вариант такой же. «Тьма тьмучая надо мной». Их крылья черные сберегут и спасут истинно. Далее. Если рядом с вами живет завистливый человек, если вы знаете, что это, у этого человека ну, очень такой завистливый глаз, и он может сглазить, и он может что-то не то сказать, или пожелать, или посмотреть не так. И просто ну, у вас уже проверено, что если вы этого человека встретили, обязательно у вас все наперекосяк уйдет. Есть у нас такие соседи. Был такой момент, когда я вышла, вся одетая, обутая. Это давно было еще, студенческие годы. И там бабка одна жила. И значит, я-то прошла, мне ничего не случилось. Но а вот подруга моя, которая со мной шла, чуть лицо не разбила, потому что вот этот ее резкий взгляд в нашу сторону, она там перевернулась, я её еле ель спасла. Могла быть очень серьезная потом операция лица. Так что есть такие существа вот вы почувствовали что что-то не то отошел этот человек переверните на кой камень или землю в крайнем случае что там найдете переворачивайте ногой и говорите что мне пожелал под камень ушло через землю к тебе пришло вот еще раз что мне пожелал под камень ушло через землю к тебе пришло все Считайте, что вы как бы разрубили этот момент, пережили. Если человек вам что-то говорит неприятное или какое-то проклятие, или пожелание, или наоборот ну, может быть, ну, скажем так,. Есть отрицательные люди. Ой, пойдешь, да и зря пойдешь, ничего не получится. Я вот там сходил, там Василий Петрович, сказали то-то. Есть такие люди. Если вы пять минут сядете с такими людьми поговорите, вы оттуда выйдете больной, несчастный и все депутаты сволочи, и президент такой, и мир со рухнет вообще скоро, вообще конец света. Есть такие люди, которые внушают столько. Между прочим, хочу вам сказать, что очень много жаловаться на чиновников, на то, на это проверено. Очень много идет негатива. Не потому что чиновники хорошие, а потому что вот этот знаете, вот переворачивание вот этого всего негатива внутреннего, он очень плохо влияет на жизнь. Постарайтесь с такими людьми не общаться, рядом не сидеть, которые вечно крыхтят, вечно болеют, вечно у них все плохо, и что будет с нашей страной, и вот такого-то не было, а сейчас вообще что-то творится, и так далее. Но есть такие люди, которые вот прям станут, Такое скажешь, что уже думаешь, блин, пойти топиться, застрелиться или все сразу сделать. И вот пожелайте этому человеку свой негатив забрать себе обратно. Таким образом, вот отвернулся человек, пошел, а вы в спину скажите, с языка твоего вышла, да тебе в подол и упала. Все, очистили, отдали ему эту энергетику обратно, пускай себе забирает. Проходя мимо кладбища, если вам приходится постоянно там проходить, чтобы э, не негатив себе взять, а позитив. Есть такой момент. Говорите, глядя на кладбище. Мертвяки, ваше место свято, а мое будет богато. Аминь. Аминь сто раз. Еще раз. Мертвяки, ваше место свято, а мое будет богато. Аминь. Аминь сто раз. Даже проезжая мимо кладбища, Глядя на кладбище, вы можете это сказать. Денежное определенное пополнение у вас будет. Но только не специально идите, становитесь, говорите. А вот когда вы мимо проходите или вам приходится проезжать мимо на работу и так далее, вот тогда оно сработает. Если вы специально пойдете, станете, не будет работать. Там немножко другая техника, потом как-нибудь научу. Если человек должен прийти к вам, а вы не хотите. Или, или человек, ну, в общем, обидел вас и идет там на кого-то куда-то жаловаться на вас. В, в общем, человек неприятный, вы не хотите, чтобы он добился своей цели. Он идет, а вы в спину говорите: да запутает черт твои пути дороги, провались сквозь землю. Вот, со всей злостью. Он не дойдет туда. Либо ему станет плохо, либо начальника на место не будет. Либо, если вы не хотите, чтобы этот человек к вам пришел, вы просто окно откройте, назовите имя этого человека, там, например, Василий Васильевич, да запутает черт твоей дороги, пути дороги. Провались сквозь землю. И у него обязательно будет такая проблема, что он забудет вообще про вас и что он там хотел. Далее. Если вы не хотите, чтобы неприятный человек вас заметил, вот вы идете, а навстречу там идет папа Дуся. И сейчас как сядет вам на уши и начнет со времен взятия Авроры и заканчивая, значит, этим, как там его, сталинскими реформами. Вот если... Человек вам неприятен, или вы уставшие, или ну, любой человек, который вам неприятен, вы не хотите вот с ним встретиться. В этот момент после того, как вы нашепчете это, да, обязательно вы зазвоните телефону этого человека, или кто-то позовет, или что-то с ним станет плохо, или голова закружится. Одним словом, вы как-нибудь незаметно выскользите оттуда. Скажите шепотом, как слепая сова муравья не видит, так и ты меня не увидишь. Истинно, так и будет. Скажите несколько раз для своего спокойствия. Ну, например, вот так вот идете, глядите боковым зрением на эту тетю Марусю и говорите, как слепая слова муравья, не видят так, и ты меня не увидишь. истинно да будет так. И через некоторое время тут мимо пробегает какой-нибудь дядя Петя, и вот они вспомнили свою молодость, а вот тут, как говорится, Этими <смех> катакомбами вылезли и поперли. В общем, она вас не заметила. Э -э работает настолько хорошо, что даже не объяснить. Запишите себе, дорогие люди, пригодится. Пригодится, потому что у каждой из нас есть какая-нибудь тетя Маруся по соседству, какой-нибудь Василий Петрович, у которого глаз не алмаз, и так далее, и так далее. И нам всем вот эти вот, скажем, Скорые, да, шепотки, они очень даже кстати. Всем удачи, всех благ. Надеюсь, сегодня кое-что еще сниму. Очень уставшая, но вот так вот через раз снимаю, насколько хватает сил и времени. Ну, в любом случае. Физически, конечно, не способна. В книгах стараюсь побольше оставлять, чтобы то, что я не успела. Но сколько могу, я вам дарю. Ради справедливости стоит заметить, правда ведь? Я стараюсь больше вам подарить, чтобы это вам приносило пользу и, и помощь определенную. Всем удачи, всех благ.